Посмотрите на меня. Я сегодня в таком образе специально пришла к вам. Так, сейчас вот это вот я. Идите. Ой, ну-ка подождите, свет немножко включу здесь. Сейчас, сейчас, сейчас, секундочку. Так, может, будет получше. такая интересно. короче вышла я к вам сегодня без косметики тональничка нанесла и помадку и чуть-чуть вот это ни глаза ни брови ничего сейчас говорят модно белые брови поэтому я вот как-то так решила думаю выйду я модная is... пусть люди спрашивают а что с тобой наташа случилось так Добрый вечер, всем добрый вечер. Блин, что-то мне... Я не знаю, то ли свет оставить, то ли нет. Погодите секундочку, секундочку. Вот так, может, чуть-чуть. Так. Ой! О. Привет, девочки, красотулечки мои! Вот такая, ах, вот какая я! Или какая ты, или такая я, или как такая ты. Ах, вот так, ах, вот. Помните, песню эту? нету. Ах, вот какая ты. А я дарил цветы. А я с ума сходил от этой красоты. Блин, мне даже самой страшно, как я спела. Ну ладно. Только хотел написать, что я первый. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Вы так переживали, что я Винсенту отрезала маленький кусочек. А я удивлялась, почему вы так удивлялись. Ведь он же съел большой кусок. А потом я отрезала ему маленький кусочек. Мы про пирог говорим. И вот Александр пишет, что я отрезала ему маленький кусочек. Винсент, наоборот, мне показывал. Потому что он уже съел один кусок. И ему уже трудно было маленький. Но он хотел еще как бы... Куснуть. А вы так вот прям переживали, что я плохо к Винсенту отнеслась. Отрезала ему маленький кусок пирога. Видимо, вы промотали, не видели, что он это второй я ему отрезала. Так. Не, я не удивляюсь. Не, ну вы там написали, что как бы мужчине надо большой кусок пирога, так он большой уже съел. Я ему маленький-то второй раз уже отрезала когда. Здравствуйте, Наталья и Чатик. Я беспокоюсь. Ну вообще на самом деле беспокоит, знаете, когда надо беспокоиться, когда много пирога съедено, вот тогда надо беспокоиться, потому что это вредно, это много углеводов, вот тогда надо беспокоиться. А когда немножко, наоборот, понемножку надо есть печёное все. Наташа, привет из Севастополя, какая же это классная. Сегодня похороны Валентины Юдашкина, да, я видела, и Пугачева приезжала, видела, видела девочки и коронацию я видела, ну правда не смотрела так много, но коронацию э, короля Уильяма смотрела кусочками. У нас Алла смотрит, вот Алла у нас смотрит всю королевскую семью. Как-нибудь с ней сделаю видео, она все знает про них. Вот все про каждого из них, она знает про прошлое, про будущее, про настоящее, кто с кем разругался, кто на кого как посмотрел, кто где стоял и как взглянул. Она все это знает. То есть она следит полностью за всей семьей, за их взглядами. То есть взглядами, кто на кого посмотрел, да, все, знает. Она мне начала рассказывать, я говорю, блин, я говорю, надо мне с тобой сделать... А, говорю, а в видео, чтобы ты всем рассказала, потому что она так интересно рассказывает, а когда много знаешь, такое ощущение, что она часть их семьи, потому что она настолько знает там все про них, что она так интересно очень рассказывает. Я аж рот открыл, думаю, ничего себе. Я говорю, а это, а этот, Я говорю, вот, а этот, она ты не права, вот этот, потому ходил туда, вот там сделал это, в общем, вот так. Так, приветствую, Наталья, вас, спасибо. Приехал в Москву, Алла Пугачева видела камера. Приехал в Москву Алла Пугачева видела камера. Мариночка Алтухова, скажи мне, пожалуйста, ты где живешь? Я вот что-то, ты иногда пишешь, мне кажется, что ты, ну, не русскоязычная, да? ты откуда вообще вот, как ты, ты так пишешь, как будто узнаешь вот, русский, ты выучила где-то? Так, Наташенька, привет. Какой у вас а, завлекательный хвостик? Если не видите, как? А где брови? А куда делись брови? Будут мне писать? А я говорю, ушли на рынок. Отправила я их за Мясом, за молоком, за яйцами. Все брови ушли. Кто сегодня проверяет результаты лотереи? Никто. Я не играю в лотерею. У вас боток встает рано, еще скорее. Не знаю. Вроде ничего не меняется. Так, чатов и всем доброй радости. Это чоли пишет Наташа, а всегда при себе. Еще один такой вопрос, Денис, я вас удалю, заблокирую. Вы у мамы вот этот вопрос, а, вы маме этот вопрос задайте. Если вы считаете, что это корректно для мамы, ну тогда живите с мамой дальше. Потому что как бы если, я уверена, что я в мамы гожусь, и такие вопросы задавать просто некорректно. Я не знаю, кто вас воспитывал. А только брови теперь на одном уровне. Ну да, да, да, брови на одном уровне теперь. Привет из Крыма, город Бач... Бахчисарай. Надо включить. У меня сегодня видео никакого нет, ничего нет. И я думаю, вот... Я вообще на самом деле приехала недавно, потому что я по самого утра отсутствовала. Сейчас приехала, умылась и думаю, а дай-ка я просто тональничек нанесу и выйду. И вот вышло вот так. Так... Приветики Натали, дождались прямого эфира. Думаю, бровки надо поярче, глаза будут выразительные. Это все правильно. Это я специально так сегодня, я такой образ сегодня сделала. Все понятно. Вы думаете, я краситься не умею? Вы меня не видели разве с бровями? Вот я захотела такая сегодня быть. Пусть говорят, что вот я не уважаю подписчиков. Пусть говорят, что я не умею краситься. Пусть говорят, что у меня нет бровей и ресниц. Ничего страшного. Это, опять же, из серии «Не судите людей по внешности». Ну, вот я такая вышла. Наташа, ты хорошая, с прической, а, взрыв макаронной фабрики. Дмитрий Кравченко еще в эфире. Да, да, да, я знаю, что в эфире. Ну, я надеюсь, что он сюда не придет, потому что я специально вышла на маленький канал. Я вот в таком вот виде, я не хочу, как бы, чтобы, чтобы, чтобы, ну, в общем потому что они там рейды делают. Но Я думаю, что они сегодня не будут делать рейды. У него там день рождения, они там поздравляют его, поэтому я не думаю, что сегодня вообще прямой эфир там с рейдами с какими-то. Я его поздравляла уже, и он стихи для меня читал. И, в общем-то, я его попросила что... еще один стих... одно стихотворение, чтобы он варварство прочитал. Я очень люблю варварство стихотворения. Но он сказал, что сегодня он его не будет читать, но прочитает для меня 9 мая. Я говорю, да, да, конечно. Потому что, на самом деле, варварство стихотворение очень тяжелое, да, это правда. Так, Наташа, привет, лицо шикарное, а такая прическа тебе наверх очень хорошо. Такой вид придает домашнюю атмосферу, вот так. Вот так и будем в домашней атмосфере с вами сегодня. Белолиция, луноликая. Наташа, к вам и чату из Углича, привет. Наташа, я тоже заметила, что Марина Алтухова как бы не по-русски пишет, да, вот мне кажется, что да. Так, сибирская язва у меня пришла. Ну, вот теперь, видишь, я знаю, кто ты такая. Так, все, я уже, все, я тоже уколю лицо. Мне кажется, что сейчас у меня как раз лицо такое некрасивое, потому что я не накрашена. Ну, ладно, уже как есть, наплевать. Наташа, футболка у вас в стиле 101 Далматинец. Какая футболка? Вот это платье, это у меня платье, девочки, смотрите, домашнее платье просто, вот, посмотрите. Это никакого далматинца у меня нет, если вы про это, я не знаю, про что вы еще говорите. Да, Наташа, ты всегда должна быть натуральной и отрезать мужу маленький кусочек пирога. У Кравченко сегодня день рождения, конечно, я поздравляла Кравченко с днем рождения донатик даже послала ему. Конечно, знаю У меня вчера у сестры был день рождения, а сегодня вот у Дмитрия день рождения. Там разыгрывают книжечки у него, смотрю. Но вот он сказал, что в Америку он посылать не может. Или в другие страны. Только по России. Поэтому я и не участвовала даже ни в каких играх. А так. А... Про цвета далматинцев. Это голубое, а это темное, а это черное. Поэтому долматинцев голубых не бывает. Наталья, а маленький кусочек обидным стал? Нет, я просто... Я просто... Вы не, не первый, просто, кто написали, что я отрезала маленький кусочек э, Винсенту. Как будто я после этого спрятала пирог. И он больше не может себе отрезать. Вообще какие-то вот странные иногда э, люди как-то очень странно переживают за мужа или за жену там, да, думаю, что, ну, да, как вы думаете, даже если я ему один маленький так, кусочек отрезала, то значит, что он не может подойти еще отрезать, что ли, я не знаю, это не важно, что не накрашено, я люблю без косметики, это молодит и свежит, достаточно легкого тона, чуть брови, чуть губы, ну, вот и брови специально я не накрасила, вот специально я прям брови тоналкой тоналкой замазывала, вот я захотела вот такой бы сегодня, не, я вовсе не думал, что спрятала. Это не... Так. Натали, приветик. Наташа из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте из Крыма. Здравствуйте в Крым. Наташа, выглядите женственно и натурально. Что-то немножко я сегодня так подопухла. Я вчера очень много воды пила, на самом деле. И как-то сегодня у меня оно... Ну... Может, надо какого-то мочегонного попить, что ли? Наташа, выглядите женственно, натурально. Наташа, что за погода у вас? Ну жарко у нас. Я не, хожу, не, не ходила. То есть я ходила с утра, но как бы вернулась. Ну, ну жарко, как обычно. Вчера не ходила. Так. Это не от воды, Натали. От чего? От того, что я маленький кусочек мужа отрезала. Может быть, кстати, от уколов. Я не знаю, но хотя у меня вот то нормально, то нет. Как там Бусинка? Нормально? Он oh, Винсент wow. идет. Я вот вот Иванов. Винсент Привет. тоже куда-то сейчас ездил. To make, uh, my famous sauce. Okay. Это состояние организма. Может, the быть, of the может быть, девочки. После 55, да и после 50, все равно организм то иногда сдает сбой, то ты хорошо выглядишь, то не очень. Сегодня, наверное, не очень, поэтому я даже и краситься не стала. Думаю, вот так вот прям сделаю и все. Здравствуйте, Анташа. Минуту стриму Кравченко. Если пришлет ему одну тысячу сто рублей и выиграйте, то он вам в Америку приедет. Не надо. Я даже я не играю в эти игры во все. Сию минуту стрим из Кравченко. Я Галина была уже там на стриме. Я поздравляла его сегодня. А, ну мы с вами же разговаривали на стриме. Я же вам даже сердечки послала. Там мне пишут, Наталья, смотри, не влюбись. Смотрю. Ой, девочки, не могу прям. Так. Ты хоть немного шпаклевки накинь, а то страшневатенькая какая-то. Ну вот я и хотела быть страшноватенькой сегодня. Очень хотела. Потому что я всегда выхожу на стрим слишком красивая. Мне очень много комплиментов пишут. И я решила, сегодня я буду честной перед всеми зрителями. Выйду такая, какая я есть. Вот такая. И все равно ведь комплименты пишут. Ты подумай, что. Хвостик фривольный. И не накрашена, очень красивая наша Наташа. Видите, ничего не работает. Все равно пишут. Все равно пишут комплименты. Все мои накрученные подписчики пишут и пишут. А что, не тайна влюбленность, то это такое приятное чувство. Влюбиться в сына, правда? Даже младше моего сына. Нет. Такого быть не может. И я никогда даже не посмотрю на человека настолько младше себя, как на какого-то... Он для меня просто мальчишка, который вот сыночек. Так, общение состояния организма зависит от почек и печени. Если они в порядке, то и отеков не будет. Нет, почему не только от печени? У меня отсутствует щитовидка уже 10 лет. Поэтому очень часто мой организм отекает. Так что почки и печень я проверяла, у меня они в норме. Пока, по крайней мере. А натурально это лучше всего. Еще губы хоть подкрасила чуть-чуть. Не хотела и губы, думаю, и с губами белыми выйду. А потом думаю, ну, это уже совсем будет не дело. Скажут, вот, не Хэллоуин же у нас сейчас. И все-таки подкрасила губы. А так и это не хотела. Думаю, выйду себя белая. С голубым глазам. Здравствуйте, Наталья. Ваши видео с Аллой всегда классные. Про королевскую семью с удовольствием послушаю. Да, сделаем мы с ней отдельно, потому что она мне столько рассказала. Я говорю, блин. Хорошо бы ты, ты мне рассказывала все это на видео. Она говорит, расскажу. Я говорю, так, ну вот теперь, теперь что, я какие вопросы буду задавать? Ну, посмотрим. Ну, все, Наташа, теперь буду диагнозы ставить. Ну, и хорошо. И хорошо. Любое внимание ко мне, это при, только приветствуется. Если на меня внимание обращаюсь, ставит диагнозы, при, присматриваются, прислушивается. Это очень хорошо. Спасибо. Я не понимаю людей, которые гадости пишут в чате, не понимают, что бумеранг. Одни учителя на канале. Девочки, я не против учителей. Вот как вот эта вот женщина последняя, да, я вот еще раз про нее скажу, которая мне начала говорить, что я, значит, говорю не так. То-то, да все бы ничего, если бы она не задела селение. Она задевает целое селение и говорит, это колхоз. Значит, какая-то синька красная. Но колхоз-то здесь причем. Или напишут: это ты, потому что из Рыбинска. Вот это меня трясет. И понимаете, это дискриминация просто самая настоящая дискриминация людей. Это самый настоящий позор. И уже как ты говоришь, это не важно. Даже если ты будешь говорить очень правильно, но если ты будешь дискриминировать людей, потому что они где-то там живут. А там живут не только те, которых вы, которых вы пишете, а живут очень много людей. Эта дискриминация меня отменять не трясет. Просто я ненавижу этих людей, которые пишут. Да что с нее взять, она же из Рыбинска. Ну, оскорбляет и меня, говорит, что вас меня взять. А Рыбинск-то здесь при чем? Вы что думаете, в Рыбинске нет людей умных или что-то? Поэтому вот я ненавижу таких людей, мне хочется вывесить их на стену позора. Все, все, замолчали. Так. Лена, я все всегда понимаю, даже на расстоянии. Так. Привет, как птички. Ну что, птички? У меня одна девочка пишет. Наташа, ты сделай, говорит, маленькую дверцу, как для кошек и собак, значит, в этом, в двери для, для гаража. А я говорю, а зачем? А чтобы они ночью вылетали. Девочки, вот сейчас расскажу для всех. Птицы не летают ночью, от слова, совсем. Летают только Хищники совы, там кто еще, ночные птицы. Мои птички, такие как мои, они сидят и прячутся от этих хищников. Она не только хочет вылететь, она даже не пытается. Она спит вообще как младенец. То есть мы закрываем, как только заходит солнце, мы закрываем гараж, она уже в гараже. И когда мы открываем гараж, где-то 6.30, она еще целый час сидит там, а потом вылетает. Так для чего же я не буду делать дверь в гараже? Для того, чтобы пробрались туда еноты, не дай бог, по какому-то запаху яиц, и распотрошили все гнездо. А они это могут. Поэтому э, вот эти вот советы, сделай э, дверцу, сделай окошко в гараже, они совершенно не нужны. <Anda> совершенно. И ночью, когда они будут улетать, и будут птенцы, я буду закрывать, потому что ночью они не будут прилетать кормить птенцов. Птенцы ночью спят. А утром с восходом солнца они будут прилетать и кормить их. Вот поэтому у нас все по режиму сделано, все уже отработано. Птицам все нравится. Просто прелесть. Я теперь юный натуралист. Юный меня не назовешь, но натуралист можно назвать. Да, и портить двери ради птичек так даже это и не надо. Это только вот, чтобы змеи пробрались, да, там... Ну, змеи, может, тоже ночью не ползают, но еноты, они вовсю вынюхивают, чтобы им взять. А уж ночью-то в гараж, они проберутся сразу. Я вообще не переживу, если я на камере на свою увижу, как этот енот хватает эту птичку. Да вы чё? У меня инфаркт сразу будет. Не-не-не-не. Любая, любая птица выживет при закрытой двери, но не выживет, если енот проберется, это точно. Натаха, в этом наряде просматривается день и ночь. Сторона белая и сторона черная. Нет, это голубая. Ну, не важно. Да это не важно. Поэтому еще раз все объясняю. Не переживайте. У нас настолько все отработано, у нас птички настолько довольны, настолько вообще счастливые, летают туда-сюда. Мы открываем дверь, она полчаса еще сидит, вылетает на полчаса, потом залетает часа три сидит, потом опять вылетает, полетает где-то там полчаса, опять залетает, а там часов разно опять шесть за день она туда сюда летает, да, а потом уже 8 часов вечера ровно 8 часов она залетает в гараж и уже никуда не летит, мы закрываем часов девять, она уже спит там вообще свер... свернувшись в клубочек, каждый час там переворачивает эти яйца, ну в общем я, я счастлива, что они у меня, и счастлива, что их никто не тронет. Никаких дверек точно делать не буду. Так. Это не дискриминация, это не воспитанность. Никогда блогера, которого смотрю, не напишу плохо. Это дискриминация. Это дискриминация. Когда ты людей судишь по тому, где они живут, то людей судишь по их возрасту. Да? Это самая настоящая дискриминация. И это самый настоящий позор, который, может быть, человек может сделать. Так, ой, Наталья, совсем молоденькая девочка, очень хорошо выглядишь, тьфу на тебя, деловая, привет Винсенту. Правильно говорите, Наташа, но я думаю, слово колхоз приобрело другое значение, мне не важно, что оно приобрело. Я знаю, что люди в колхозе кормят нас и поят, поэтому даже не смейте, у меня на канале даже не смейте это писать. Ни, даже не позволю никак а уже если рыбинск пишут так у меня вообще глаза крови наливаются я могу столько написать этому человеку это просто ну, не представляете просто так она да ну не, я не хочу больше про нее говорить вот так а, Натали, значит, приглянулся этот им дом, значит, понимают. Ну, больше они, конечно, не будут выводить там птенцов. Они, когда все улетят, мы уберем это гнездо, пусть они уже где-то на природе это делают. Вот, Но уже сейчас, раз они сделали, то нам нужно досматривать за ними. Раньше видела камин с любыми жирафом, а теперь где съемка? Какая съемка вам нужна? Какой жираф? А что Рыбинск? А вот не знаю, Рыбинск наикрасивейший город, в котором очень много интеллигентных людей и очень добрых людей. И чтобы говорить про Рыбинск, что вот что с нее взять, она из Рыбинска, все. Так. Наташа, я помимо енота, хотите еще кого-то завести? А я что-то написала, что я енота хочу завести? Я где-то это сказала, Денис? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, поподробнее. Что это вы? К чему? К чему, к чему? с не хуже других городов. Да, вообще. А что, а только у нас в Москве, что ли, живут профессора или ученые? Кто это может сказать? Только и люди. Больше никто. Поэтому. Но мне... Я, конечно, могла заблокировать и просто не отвечать. Да? Но мне очень хотелось. Вот когда я прочитала слово колхоз, но мне очень. Или скажут, что с нее брать, она доярка. Блядь это вообще, конечно. Да может, доярка намного умнее, чем какой-то другой человек. Она, может, книг больше прочитала, чем тот, кто ей написал. И я не про себя говорю, а вообще про доярок. Потому что пишут, что с нее взять, это доярка. А что доярка? А что доярки? Они все дуры? Не пойму я никак. Вы же не знаете даже мир человека или какой-то другой доярки, чтобы всех в одно соединить и оскорбить. Поэтому вот так. Не пройдет на моем канале такое. А такие красотульки, Натали, бывают только в Рыбинске. Рыбинск не хуже других городов, да. Ну, в общем, вот так вот я и говорю. Не надо мне тут устраивать свои уроки и одновременно херню пороть. Нет, нет, нет. Меня очень многие люди поправляют, я говорю спасибо и... Огромное спасибо, что вы меня поправляете. Когда поправляю, действительно с добром. А так, чтобы тут же перекинуться на людей из колхоза, на рыбниц, на доярок. Красный, красный фонарь, сразу красная тряпка. Так. А такие... Так, что у нас, Наташа? А мне не нравится, когда люди судят по тому, где ты работаешь. Например, если ты курьер, то на тебя иногда смотрят как на раба. Чувствуешь неуважение, как будто в жизни ничего не смог. Ну вот, это люди именно те. Это отражает именно внутренний мир человека. Если он судит... А Вот, знаете, помните, такой фильм был? Как же он назывался? Мусорщик, по-моему. Гуськов играет. Помните такой фильм? Он там мусорщика играл. Потом оказалось, что он богатый был, да? Так вот, это вот очень-очень недалекие люди. Может, с отклонениями. Которые могут написать, что вот дворник это, допустим необразованный человек. Или там человек, который там, я не знаю, санит, работает санитаркой, не образованный. Только потому, что он, блядь, не знаю, где-то в бухгалтерии работает. Это вообще, конечно. Когда я служил, был парень в роте из Рыбинска. Он сразу стал моим другом, только по душевной доброте. У меня всегда благодарность курьеру, что привез все хорошо. Всегда улыбаюсь и благодарю. Каждый живет на работе по своим способностям. Я просто ненавижу дискриминацию. Девочки, не по расе, не по там я не знаю материальным ценностям не по внешности это все дискриминация по расе конечно тоже расизм да это да я понимаю но все равно я все равно отношусь к дискриминации тоже да и я ненавижу это просто я не, я не могу это переносить спокойно и нормально мне надо ответить мне нужно просто нагадить этому человеку в ответ то что сделал он ну вот я такая все принимайте они то напишут еще и правду не любишь так ну и правду как бы ответы пишу почему не люблю то как раз люблю поэтому и пишу правду в ответ а у меня всегда благодарность курьеру так каждый живет на работе по своим способностям а каждый живет и и работает по своим способностям вы знаете, есть способности, есть возможности, есть случаи, есть удача, есть неудача, есть люди, которые очень способны и закончили университеты с красными дипломами, а работу найти не могут, да. Поэтому абсолютно даже э, не показывает, что человек не если он подметает двор, допустим, да. А ты не знаешь, что с этим произошло, с человеком произошло. А может быть, он попал вообще в какую-то ситуацию и лишился всего, что у него было, да. И даже вот эти вот бомжи, которые сидят, да, и ты никогда не знаешь историю этого человека, почему он бомж, почему он там сидит, ведь он когда-то родился же не бомжом, он уже родился у родителей, у него все наверняка было, но что-то произошло, поэтому судить, а этот человек может настолько начитан, вы даже знать не знаете, поэтому писать и судить людей я никогда не советую никому, вот и все. Вот и все. Попробуйте со мной поспорить. Так. Так. Привет, Наташенька. Я хочу сказать, мои родственники, и у них ферма, и сами доили коров, и коз, люди супер. Они кормят большой регион, тружники. Да, понятно это, конечно. Это, это понятно. Поэтому я сразу говорю, на канале, если мне если мне пишут, да, там ты, а, там девушку из деревни, там, как там пишут? Девушку из деревни вывести невозможно. Нет, Девушку из деревни можно вывести, но деревню из девушки нельзя. Сразу видно, что ты из Рыбинска. Вы не представляете, как у меня просто начинается вот такая вот трясучка. Я просто готова задушить этого человека. Я начинаю такие гадости ему писать и получаю такое удовольствие. Честно вам скажу. Потому что если человек взял на себя ответственность оскорбить 250 тысяч населения, я за всех за них отвечу. Так, Наташа, мне кажется, что ты очень скучаешь по России Я очень люблю Россию свою а, Ой, Наташенька, какая вы сегодня Каждый раз удивляете Я и сама себя всегда удивляю а, Наташа, не наговаривай на себя Я тоже не могу терпеть несправедливость И унижение Вы правы на все сто О, Надежда Георгиевна пришла ко мне Привет, Надежда Наталья пропустила меня, пожалуйста, комментарии пишите. Я тебя обожаю, Мариночка. Ну как же, я с тобой же разговаривала сегодня. Как бы, вот там у вот Дмитрия, да, столько человек сидит, и там одна женщина пишет, а что, вы не всем отвечаете? <laughs> я ей там ответила, говорю, вы думаете, это возможно? У него 1700 человек было, и там просто рекой шли комментарии, и она обидчива говорит, а вы даже не всем отвечаете. А он при этом еще стихи читает, понимаете, и... Ну, вот люди как-то приходят и даже не понимают вообще, что... Мариночка, я же с вами уже разговаривала. Деревенские большого, больше добиваются успеха, чем городские. Да, девочки, так даже не важно, чего они добиваются. Городские, там деревенские, это не важно. Мы все люди, мы все люди. Где мы родились, мы не выбирали, нас родили. И где мы родились? В Рыбинске, в колхозе, в деревне. Неважно, мы все люди. Чтобы один какой-то там пришел и сказал, ты из колхоза. А ты меня знаешь для того, чтобы вообще мне что-то говорить. И она мне пишет, там я нашла еще один комментарий, она мне пишет. Ха-ха-ха, я так долго смеялась, никогда не видела, чтобы зарядку дел делали в макияже. А я ей пишу, ой, знаток русского языка. Так не в макияже, а с макияжем вообще-то. Ну как это вообще? Вот пришла и учит меня. Ой, я вообще не могу. Очень часто люди исправляют ошибки кому-то, делая при этом несколько ошибок сами. Вот представляете? И это, конечно, и, конечно, я таких людей буду поправлять и буду делать все, что хочу. Все, что хочу. Наташенька, не угайся, тебе не идет. Люблю тебя, дорогая. А я люблю в таком настроении быть. Вот у меня какой-то такой вот прям жаркий получается прямой эфир. Мне очень нравится, когда я рассуждаю, я как-то куда-то туда вот эти ухожу в какую-то философию. Мне это так нравится вообще. Наташенька, правильно. Ведь люди, которые не уважают других, какие ущербные люди. Это они не, это не они не уважают других, это их никто вокруг не уважает в их жизни. Они уже пришли сюда, чтобы написать, чтобы их не оттолкнули, как отталкивают жизни. Поверьте мне, если человек такой пришел на канал, он и в жизни такой же. Он и в жизни всех поправляет и говорит, боже, как тебе не стыдно, базар, как ты ма. Там уже все вот так вот открестили, и сказали, иди нахер отсюда. И она пришла сюда поправить тоже меня, ну и ей и здесь тоже навтыкали. Это же очень просто понять. Человек не может быть другим, когда он пишет комментарий. Он есть такой, какой он есть. И он пишет этот комментарий. Явно, что он в жизни такой. Все. Все. Сейчас покажу. Наташа. А так, а Винсенту от меня привет так и не передала. Обидно, однако. Ну, ладно. Он же тебя не знает, что я передам Говорю всегда привет тебе от подписчиков. Так. А, Наташа, так так не ругайся, так-так-так, ой, а мне так нравится вот насчет этого всего рассуждать, очень нравится. У меня вот так, этот комментарий был один на много-много-много-много времени там, да. Такой один комментарий я могу получить там раз в месяц-два. Именно поэтому они меня удивляют, потому что они у меня редко такие комментарии, да. И вдруг она пришла нет, нет, ни с чего, ни, ни с того, ни с сего. Вдруг она начала оскорблять все селение, да, какое-то, любое. Хоть оно называется «красная синька», как она написала. Поэтому я их и замечаю. Если бы у меня их была гора таких сообщений, каких-то негативных, наверное, нечего было выделять. А тут прям вот... Удивление, прямо аж на стену повесила. Думаю, там пусть люди с ней разбираются, потому что это ну, невозможно такого человека терпеть. Она пишет мне тебя, как тебя штырит? Или что-то такое написала: Конечно, меня штырит. Меня штырит еще и как? Когда я вижу, что вот такой пришел ко мне на канал и сидит, значит, э... такие вещи говорит про людей. Я им про себя. Что мне про себя-то говорить? Че, то пофиг. Но когда задевают сразу много людей вместе со мной, мы все превращаемся в бурлаков. Бурлаки на Волге. Знаете, у нас же в Рыбинске у нас же Рыбинск был прославлен бурлаками. Вот, и поэтому мы все в одной упряжке начинаем тянуть эту веревку. Наталья так, Наташенька, добрый вечер. А я жарила картошку, но хорошо и... Хоть успела на прямой эфир. А я, кстати, на своем большом канале поместила ссылку, что я на эфире. Вот я думаю, вы пришли с той ссылки или вы здесь увидели? А, какая прикольная с хвостиком. Да, у меня такой хвостик сегодня. Помоги мне. Помоги мне. В Телеграм Наталья стихотворения Светланы Булановой о вас. Мне сегодня Дмитрий читал стихотворение, и я в Телеграм поместила, записала его и поместила. Потом и видео тоже вставлю, когда видео будет следующее. Но он не мне его посвятил, но я просила его э, прочитать это стихотворение. Было очень приятно, как бы, что он его прочел. Так. А я увидела из оповещения Ютуба, что вы вышли в эфир. Мне YouTube рекомендовал. Ну, очень хорошо. Только почему-то немного все равно человек пришло. Так. Но ведь они ждут от вас этих эмоций. Ну и хорошо. И получили. И хорошо. А что же я буду без эмоций-то сидеть, миленькие мои? Что я буду сидеть, как тетя мутя, Как тетя Мотя. неприкаянная? Не хорошо. Эмоции мои. Всем дарю. Я рождена с эмоциями. С эмоциями и помрем. Наташенька, скажи, пожалуйста, пояс Винсенту помогает? Зачем да то он его не надевает больше. Не знаю, почему. А, Наташа, ругайся. Обязательно считаешь нужным? Ругайся. Это полезно. Вот так. Это полезно. Всегда нужно высказать свою точку мнения. Если у вас она есть и вам хочется высказать, вам просто красная дорожка для этого. А вы 9 мая отмечаете. Ну, как мы отмечаем-то? Мы посмотрим парад. Как бы вот все-все наше отмечание. Так, Никто не рождается доярками, санитарками, уборщиками. Это просто жизнь заставляет... Ну, во-первых, доярка, санитарка, уборщик — это просто профессия. Да? Профессия. Поэтому даже рождается вот ими, даже, мне кажется, сказать нельзя. Я хочу сказать, никто не рождается поэтами, никто не рождается наркоманами, никто не рождается алкоголиками. да. Это приходит у человека от его воспитания. А работа, она может... Ну, как-то какая-то неудача у человека в жизни. Или что-то. Но я не считаю, допустим, даже тоже санитарка, уборщик, доярка, это неудача. Допустим, я пошла в доярки не потому, что у меня была неудача, а потому что там хорошо платили. И я туда пошла, да? Хотя я закончила техникум на техника-технолога по холодной обработке металлов. Я ушла оттуда, чтобы быть дояркой, чтобы заработать побольше. Все. А кто. А что, это плохо? Нет, это очень хорошо. Сегодня долго смотрела Александра Лосева, наплакала, слезы текли ручьем. Как хорошо реагировали украинцы на музыку Лосева. Лосев молодец, Лосев очень хороший парень. Вот мы с ним тоже общались так чуть-чуть, да, он знает меня, я знаю его. Он очень-очень талантливый парень, да, это правда. У кого, у кого что, видите, у кого какие таланты. Кто-то стихи читает, кто-то песни поет, а кто-то эмоции раздает. Ну, че вы? Как мне нравится, когда вы поете, помоги мне. <с> Человек же на работе может быть одним человеком, дома совершенно другом. Вот посмотрите фильм Мусорщик. Просто вот кто не смотрел, пойдите и посмотрите фильм Мусорщик, и вы тогда поймете, что бывает в жизни. Это старый фильм. Вот там играет Гуськов и вот эта красавица. Как и Анастасия, по-моему, ее зовут. Как же ей фамилия-то, девочки? Напомните мне, такая она очень красивая. Судзиловская. вот. Мне она очень нравится. Я не знаю, сейчас она где вообще, но она просто была ослепительна. Конечно, за ваши искренние эмоции любим вас. Так вот, я и не жалею эмоций. Если мне плохо, то мне плохо. Если мне хорошо, то мне хорошо. Если мне грустно, то мне грустно, девочки. Я не буду фейковать и говорить, ой, когда у меня плохо, что у меня все хорошо. Нет. Не буду. Поэтому вот так. У меня все хорошо, и поэтому меня эмоции опережают. Мне нравится Наташа Мат. Очень пикантно получается, но не из каждого уст Мат звучит красиво. Я стараюсь не ругаться, конечно, но бывает. Бывает, что выведут так, что... ее, меня... Олеся, да. У меня, бывало... у, меня один... у меня один был эфир, помню, а там просто был сплошной мат. Вот сплош... Я на нем говорила. Это вот когда мне про прививки навтыкали и пожелали значит, смерти за то, что я сделала прививки. И я тогда вышла, и я такой дрозда дала. И я помню, он у меня висел-висел, потом, значит, YouTube на него желтый значок повесил. И потом я как бы его вообще удалила. Но я думаю, что многие его помнят. Ни капли было не стыдно абсолютно. Долго он у меня висел. И думаю, смотрите, читайте. Завидуйте, я гражданин, как говорится. Кого бы я не смотрела, но тебе обязательно загляну на огонек. Вот и случайно попала на эфир. Вот. Поэтому кто вот приходит, говорит, что у меня чистят, чистят комментарии. Вот вы смотрите сейчас по прямому эфиру, вот те, кто говорит. Если бы я чистила комментарии, то и на прямом эфире у меня бы возникали плохие комментарии, которые бы тоже чистили. Но если вы сидите у меня, те, кто говорят, посмотрите, что тут чистить, тут чистить нечего. У меня очень хорошие подписчики, мне ничего плохого никто не пишет, никто никого не чистит. Это значит и под видео у меня чистить тоже нечего, потому что те, кто могли бы написать что-то, но они уже нигде не напишутся. Ни на прямом эфире, ни под видео. Поэтому у меня не вычищено. У меня просто такие комментарии. Вы любите пе, петь? -пе. Пе -пе. Петь, наверное. Петь люблю, но не умею. Как раз этот эфир вспомнила. Наташа, а вам приходится в жизни, выходя на улицу, надевать какую-нибудь маску? Например, в автобусе едешь все грустные, приходится самому грустить, смеяться. Но я в автобусе не езжу, поэтому я не могу сказать, какую маску. Нет никаких масок. Как бы нет у меня такого, чтобы я пошла куда-то прям, что у меня толпай на меня все смотрят, поэтому маску здесь не приходится надевать. На тебя просто никто не смотрит и внимания не обращает. Поэтому как бы Наташа, реклама на вашем канале слишком дорого стоит для вашего канала на 500 у вас мало просмотров, ну значит не берите у меня рекламу. Я и, и как бы и, и даже и не рекламирую, что я делаю рекламу. И Кто на кому надо обратятся. И я хочу вам сказать. Yeah. Я вам хочу сказать, что когда я делаю видео и кого-то рекламирую, к ним идут много подписчиков. Поэтому 500 это очень мало. Это очень мало для канала, где 200 тысяч подписчиков. Поэтому я так оцениваю. А уже там я и даже не рекламирую всех. Если ко мне придет человек и скажет, прорекламируй меня вот 500 долларов, я сначала посмотрю, что это за человек. Интересный ли у него канал и если мне что рассказать. Если я ничего не нахожу, я отказываю. Я много раз отказывала и говорила, я не могу, потому что мне нечего про вас сказать. Какая у вас история? Делайте видео дальше, тогда может быть что-то. Я и не, и не у всех беру эти 500 долларов. Что мне эти 500 долларов? Вы думаете, они мне что, какую-то погоду делают? Нет, абсолютно нет. Спасибо, очень приятно, мы у вас хорошие. Мы четыре дня дома, маленький отпуск. Наташенька, выставляю видео, будем смотреть. 500 долларов, на кан... а потом просто Кира, вот представляете, 8 лет трудов. 8 лет трудов для того, чтобы вырастить этот канал. И вы считаете, 500 долларов это дорого. Мне не важно, сколько у меня просмотров. У меня бывает просмотры зашкаливают, бывает просмотры падают. То есть, как у всех, у меня время вот так идет, вот так да, поэтому если я еду в круиз, какую-то поездку у меня огромные, ну, допустим просмотры, если я дома, у меня поменьше но это настолько мое детище, над которым я работала 8 лет что я его не буду оценивать дешево а это оценено дешево на самом деле, 500 долларов это очень дешево очень хочу в Америку у меня там дети а вы же в круиз уже скоро едете в мае же нет, мы едем в сентябре. В конце сентября мы едем. Наталья знает, что она симпатична. Поэтому не стесняется. Появляется в любом виде. Вот это правильно, Ирина Селиванова. Вы правы. Я знаю, что я красивая. Поэтому мне можно выйти в любом виде. Подтверждаю. Наташа, обзоры домов скоро будут. Как успехи в бизнесе. Очень хорошо успехи в бизнесе. Поэтому я пока не езжу по домам. Потому что я сейчас работаю над некоторыми домами, поэтому вот, ну, надо будет съездить. А, так. У нас же, знаете как, мы съездим, сделаем видео, и у нас после этого видео идут звонки, идут звонки, идут звонки, то есть мы работаем уже с людьми, начинаем. Вот, и если люди говорят, вот мы хотим вот этот дом посмотреть, то я специально, бывает, для них еду, снимаю видео, выставляю на канал. Они смотрят, а и у меня вроде подписчики смотрят. Вот. А сейчас у нас как бы вот уже два дома под контрактом, поэтому мы сейчас работаем с ними. Я вроде как никуда не езжу. А как после ботокса у вас есть эффект? Я так боюсь ботоксы. Ну, вот я перед вами. Для вас это есть эффект или нет? Я не знаю, как бы. Я вот сильно чего-то не чувствую. Но. Так. Я что-то, мне кажется, слишком белым лицо накрасила. Тут у меня прям все розовая. Я как этот, из фильма, а, как их, семья Адамса. У них такие белые лица были. Ну, ладно, неважно. А где Алена сейчас работает? Как дела у нее? Так мы вместе и работаем. Просто нам не надо встречаться, чтобы работать. Мы по телефону, по имейлам, e все это делаем вместе. Всегда настоящая Наталья, всегда с позитивом в душе. Пусть даже ей, кто нахамит, поехали, проехали зло, испарилось уже это через сверстишь. Ну да. Не надо бояться ботокса. Главное выбрать профессионального косметолога. Наташа, вы прелесть умница, красавица. Натали, вы любите песни, поете, мне лично нравится, посмотрите Лену Ереван, мне кажется, она вам понравится, конечно, я знаю и Лену Ереван, как она играет на гитаре и поет и по-испански, и по-русски, девочки, ну вот мне присылают некоторые, ой, посмотри вот этого, посмотри вот этого, я вам хочу сказать, что в основном блогер, если это видели вы, то блогер уже видел. Я вам честно говорю. Что бы меня не присылали, я это уже знаю. Я уже это смотрю. Мне Лена, он из Рыбинска тоже. Посмотри вот это, посмотри, Агуленочка, я, я их смотрю. Я уже знаю, естественно, я знаю. Поэтому я, конечно, знаю или Лену, или Ивану, конечно. И знаю вот этого Арслана, который играет там на, на баяне. И знаю, кого, вам, кого, кого еще мне посоветовать. Я знаю всех, и Степашку, и а, эту знаю, как, как там... А как я зовут девочку-то? Это у них Степашка, Маня и вот это самая Люся, Люся. Во многих домах измельчитель. А, измельчитель. Я не поняла про что вы, но я поняла, что про, про то, что так. А... Наталья, вы любите песни так? Мне кажется, как было, так и есть. Наверное, он вам еще точно не нужен, не зря вы так сказали доктору. Ну, еще рано, я сказала и рано. Во многих домах так. Здравствуйте, правда ли, что в Америке часто на кухне в не устанавливают измельчитель бытовых отходов? Не часто, а вообще не живем без них. Мы чистим картошку, измельчитель все измельчает. То есть, да, всегда, везде. Я не видела домов без измельчителя. Давай эфир лоры захватим. Что, она в эфире, что ли, я даже не знаю. Так, а скажите, если может, что у мужа за спи со спиной? Уже все нормально. Он твистанул свою спину, он там что-то с помидорами был, как-то раз развернулся, и у него. Аа! Вот так. И он три дня не мог ходить. Ну, ходил, ходил, но очень плохо. Вот. А сейчас опять все нормально. Я сделаю ему три укольчика, по-моему, и все. Big Family, тоже знаете? Big Family. Может, и не знаю. Big Family. Я знаю только по своим интересам. Понимаете, по своим интересам. Вот я покажу одного, допустим, да, и мне начинают присылать такого же интереса блогеров. Конечно, я их знаю. Я, допустим, не знаю всех, всех, всех, миллионы, конечно, я не знаю, но... Вот так. Что у нас еще? Я читаю одновременно на, на компьютере, да, чтобы мне не надевать очки. Вот Мне просто не хочется их надевать. Вот это вот вот это вот отражение. Не люблю я. Как вы стали риэлтором? Расскажите это, если не секрет. А какой может быть секрет? Здесь в Америке все одинаково становятся риэлторами. Ты идешь в школу, сдаешь государственный экзамен, и тебе даются лицензию на то, чтобы ты продавал дома. Вот так. Вот так я стала риэлтором. Других способов в Америке нет. Только один. Так. Наташа, спасибо за знакомство с Димой. Вы наш небесный проводник к земны, с земными алмазами. Спасибо. Какие уколы делали? Ну, мне сделали ботокс. И филлеры. Наташа, вы супер, лучшая. К сожалению, таких добрых, искренних людей, людей, как Наталья, в наше время редкость. Мы вас очень любим. Спасибо вам большое. А брокером не хотели бы стать? Нет. Ни за что. Никогда. И не надо мне это. Брокер это, во-первых, очень большая ответственность. Представляете, вы брокер, открываете офис. Я вам сейчас расскажу, в чем ответственность. Вы открываете офис, да? На вас работают, естественно, риэлторы. Ну, как на вас? Они работают на себя, и вы берете у них там какой-то процент. Но... Если хоть один брокер чего-то там сделал, там, где-то чего-то украл, где-то чего-то уби убил, говорю, кого-то избил, кому-то нахамил, это все на ответственности брокера, то есть на его компании. То есть компанию брокера могут засудить за то, что какой-то у вас риелтор неответственный или что-то сделал не так, во-первых, да. Потом брокеру надо для того, чтобы быть брокером. Нужно открыть офис, нужно купить все эти столы, всякие принтеры, все это, чтобы люди к тебе приходили. Ты должна нанять люди, которые у тебя работают там с бумагами. Да вы что? Мне нафига это надо-то я? Посмотрите на меня, неужели я это буду делать? Да вы чего? Да, кто кого-то убил? Да кто его знает? Да всякие бывают люди-то, понимаете? Разные. А Может, ты убьет, кто его знает? Наташа Муслиева, а мальчиком, так, посидела у Дмитрия на стриме 6 часов, 5 часов, пришла сюда, то есть он закончил, да, ну слава богу, все хорошо, так, дальше, привет из Астрахани, Наташенька, как планируете свой день 9 мая, никак, просто посмотрим мы этот сам парад и все, парад посмотрим. Я вижу, что здесь, как бы у нас в Америке, да и везде сейчас пестрит вот, это, вот эти вот видео а, Пригожина, да. Я скажу только пару слов про это, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Я думаю, что это ход, это очередной ход. Никогда я не поверю в то, что он, он вот это вот сделал, мы это разрешили, вот это все. Я вот 99.99 .99 думаю, что это ход, и это думаю не только я. Так я видела, говорят, и в Америке тоже, американцы, потому что они все это видели. И очень многие говорят, что это просто ход. Такого быть не может. Кто-то верит, что это по-настоящему. и Я, допустим, не верю. Поэтому вот меня тут еще не спрашивали, как я отношусь к этому видео, да, Пригожина. вот, а Поэтому я говорю вам, это просто очередной ход. Больше ничего потому что они абсолютно подконтрольны именно президентом России, поэтому ничего бы такого он бы не сделал никогда, если бы все это было не обговорено и не... Поэтому да. Запригожно согласна, это просто сдача. Отняли победу. Ну, я говорю, что это все, мне кажется, все, вот все, все, все, все, вот это вот от и до сценарий. Я так считаю. Посмотрим, провали я. Не могу сказать, я же тоже не провидец, но я считаю, что это просто сценарий был. Для чего узнаем? Если не сценарий, тоже узнаем. Вот. 9 мая большой праздник. Обязательно отметим, помянем погибших. Мой дед погиб в первый месяц войны. Наташа, загвоздки на молодость телесную можно сохранить и без уколов. Можно, да. Мне тоже понравилось видео, где он захейтил нашу верхушку. Вот я посмотрела, у меня сразу возникло сценарий. Даже вот мне показалось, что как-то даже он ведет себя неестественно. То есть вот, вот именно все вот это вот на камеру, да, вот это сказать. Для чего, не знаю, не могу сказать. Потому что это все можно было, если это было бы по-настоящему, это все можно было записать и отправить президенту, и президент бы это все услышал, правильно? Это для чего-то сделано, для того, чтобы вот как-то сбить с толку чего-то кого-то. А что, не знаю. Это не первый раз, он недоволен. Я могу ошибаться, но мне так показалось. Так. Ребята гибли без боеприпасов, без, ну где он показал, вот посмотрите, они лежат, да, я почему-то думаю, что это тоже все сценарий, и это люди, которые просто легли там, специально это сделали, я не знаю, но я так хочу верить в это, да, мне, я хочу верить, что эти ребята живы, допустим, вы меня не можете обвинять в том, что, мне кажется, это сценарий, уже опять же, посмотрим, посмотрим. Так, Пригожу надо привлечь внимание общественности к проблемам ЧВК. Я высказал свое мнение, а все остальное, это, конечно, мнение ваше. Я уважаю всех и каждого мнения. И никоим образом вас не убеждаю в том, во что верю я. Но я хочу посмотреть, права ли я. Не по комментариям, а именно, именно время покажет, права я была или нет. Вот и все. Каждый из нас может думать как угодно. Может любить кого угодно, может поддерживать кого угодно или не поддерживать. Неважно. Я уважаю любое мнение. Ребята гибли без боеприпасов, не по сценарию. А это я прочитала. Где вы у меня, девочки? Где вы у меня, мальчики? Однако по этому сценарию люди подумают о своей власти, что проблемы внутри нашей страны. Не ту сказку, которую показывают по телевизору. Я не знаю, девочки, я больше мальчики, я не буду ничего больше обсуждать. Вот я так подумала и все. Но зачем вы Наташу к этому привлекаете? Меня никто не привлек, и меня даже никто не спросил об этом. Это я сама сказала то, что я думаю, потому что вчера было много шума из этого. И как бы вот я сказала то, что я видела, и я так думаю. Меня никто здесь вообще об этом не спрашивал. Смените тему, хорошо. К сожалению, это были так. Я тоже так подумала про Пригожина. Все, меняем тему, да, я, как говорится, высказала свое, а там уже время покажет. Так. Что у нас еще? Что у нас еще? Вот есть такой канал на, в Америке. Кто английский смотрит? Uh, Jackson, Dive in with Jackson. Dive in with Jackson. Джексон. Посмотрите его. Он вчера буквально про это говорил. И он тоже говорит, что, скорее всего, это подстава. Скорее всего, это сценарий. Вот. Я вчера смотрела тоже его и с ним согласна. Uh, так. Чего у нас еще-то, девочки, а? Наталья, а как вы вообще оцениваете свою интуицию? Она основана на жизненном опыте, мудрости, логике или мистике. Ну, иногда, конечно, очень часто она у меня срабатывает, интуиция. Когда-то она меня подводит. Я думаю, что я, наверное, оцениваю свою интуицию душевно. Вот как у меня душа чувствует, так я и думаю. Ошибаюсь ли я? Конечно. Конечно, и я тоже ошибаюсь. Наташа Загвоздина. Есть способ контрастной воды. Он хорошо тонирует кожу. Она розовеет. Только одно условие. Все должно быть приятно. Не резкий перепад в температуре воды, а приятной прохладой. Понятно. Все понятно с вами. У Шойгу и Пригожина личный конфликт. Ну, возможно, Шойгу не выполняет свою какую-то работу. Может быть, я этого не тоже не знаю, девочки. Не могу сказать. Интуиция женщины – это бомба. Ос ну, особенно для мужчин. <с> О, да. Женщина сразу чует, что с мужиком что-то не то. А Это точно. Я вот сразу почувствовала Винсента, когда у него спина заболела. Думаю, что-то не то. Надо лечить парня. Где покупки уколы для мужа? А где покупали? Ну, я рассказывала уже. У меня девочка есть, которая аптекой владеет в Америке здесь. Она не в нашем штате, она мне присылает. Я ей заказала, она мне прислала по почте. Так. В Артемовск заходят кадыровцы, и, будут, и будет передача города им, как это делать обычно, без освобождения населенного пункта для зачистки. Так, Наташа, вы смотрели «Тересиал. Великолепный век». Нет, я не смотрела такой. Девочки, я больше не буду читать вопросы про политику и комментарии про Пригожина. Я сказала просто вот это вот свое мнение. Просто если я сейчас буду все читать, у нас оно развернется все больше и больше. И у нас наш прямой эфир превратится в политический. А мне этого не хочется. Напишут, Фалькона испугалась. Хорошо, испугалась. Но не будем все равно. Даже чтобы не написали про меня, почему и чего я это не делаю, не будем. Соглашусь с любой, с любой версией, почему я это не делаю. Но делать не буду. Не буду развивать. Все. Наташа, вы смотрели так. Что у меня еще пишут? Мы с вами сколько? 53 минут, 58 минут. Ого. Уже много. А почему у меня вообще на, на моем большом канале вообще показывают, что я в эфире или нет? Ну-ка, смотрю сейчас. Помоги мне. Помоги мне. На, на на на на на на Сердце гибнет. Сердце гибнет. А, ну тут просто, вот видите, даже не вышел. Просто ссылочкой все. Ссылочкой все. А я сейчас вот так вот возьму, скопирую, удалю и заново опять сделаю. И оно опять как новенькое выйдет. А вось кто-то увидит. Так. Где там у меня? О. О. Заходите. Да, согласна даже по Пригожину. Все идет. Так, все. Значит, ну, ну, ну, ну, ну. Фалькона испугалась, фалькону запугали, фалькона переобулась, принимаю все, все любую версию принимаю, девочки, со всеми согласна. Так, да, согласна с Наташей, так, вогнедышащей лаве любви, да. Наталья, как ваши птенчики? Ой, птенчиков еще пока нет, пока только птички высаживают, высиживают. Яйца, поэтому вот как бы так. А еще вот на канале очень часто пишут, когда Винсент говорит яички, да? То есть вот про яйца он говорит яички. Очень много комментариев начинается таких, что яички у мужчин, у вас яйца. Учите Винсента правильному русскому языку. Я вообще... Девочки, эти комментарии вообще убивают. Я все время говорю, тогда вам сначала нужно пойти к автору сказки «Снесла курочка яичко». Вот когда эту сказку исправят и напишут «Снесла курица яйцо». Не, золо не простое, золотое. Дед бил-бил, не разбил. Вот когда это увижу я в сказке «Яйцо», тогда я приму ваши, как говорится, поправочки. А так мы, получается, все детей учили неправильному русскому языку. И они очень сильно пострадали от сказки «Снесла курочка-яичко». Что это за женщины, которым на ум приходят только мужские яички, я тоже не понимаю. Когда мужчины дерутся между собой, никто не кричит «Стукни им по яичкам». Им кричат «Стукни ты ему по яйцам». Почему же все вдруг уменьшительно ласкательные яички стали только мужские гениталии? Не понимаю никак. Я прекрасно знаю, что у мужчины яички. Но мне совершенно не приходит в голову, когда я говорю яички на куриные яйца. Вот, ну, не приходит, вот, что я могу сделать. Ну, что вот я могу сделать. Ой. Ты чего меня заблокировала, не отвечаешь про коронацию. Елена К. как и заблокировала. Давай о другом, коронация, торжественный повод на тот сын. Вы знаете, меня на самом деле никогда не интересовала королевская семья. Вот меня никогда они не интересовали. Вот Алла у меня, вот я говорю, видео буду делать с Аллой, и она расскажет про коронацию, потому что она смотрит тот и но. -то. Меня они никак не интересуют. Я посмотрела вот Мельков, что он там идет. Я не нажала, я не смотрела, кто с кем сидит, кто на кого смотрит, кто там как был одет, кто чего там говорил, кто там держал шлейф. Мне неинтересно. Поэтому эта тема, к сожалению, я не могу поддержать. Я не очень их люблю. А то есть совсем не люблю эту семью. После того, как Диана, Диана ушла, я их никак. Наташа, передайте Димке. Пусть иногда меняет интонацию при прочее стихов. Когда долго слушаешь, долго быстро наступает перенасыщение. Именно образнообразной тональности. А так он в целом светлячок. Я ничего не буду ему передавать. Зачем я это буду ему передавать? Вы представляете, как это будет выглядеть? Дима, смени интонацию, пожалуйста. Это уже вот это вот надоело. Вы сами представляете вообще, что я это буду говорить ему? Возьмите и скажите ему. У него телеграмма есть. Напишите, что вам не нравится. Тогда, может быть, мне все нравится. Я не знаю. Так, вы видели кино, вызов, классно оприходовали, 4 миллиарда, и никто за пустые залы не отвечает. Наталья, подскажите, в Америке есть фейерверки на 9 мая или любой другой праздник? Есть на 4 июля, на День независимости Америки фейерверки у нас, и на Рождество, ой, или на Новый год тоже, вот на Новый год. Согласна, рассмешила. Ну, конечно, представляете, я так напишу. Но, во-первых, во, -первых, во -первых, когда он ведет эфир, для людей вот, которые его слышат там в эфире, да, не мы, а именно с теми, с кем он разговаривает, для них это впервые. То есть им это не надоело. И именно на этом основаны пранки. Мы знаем, как он говорит, но нам интересна реакция. Это именно сделано для того, чтобы посмотреть на реакцию людей. Она же самая интересная. То есть вы смотрите, как бы он уже не читал, вы знаете, что он хорошо читает. То есть вас уже все равно в любом случае никакая интонация его не удивит. Но смотреть, как реагируют на это люди, это именно вот так. Это любой человек, любой вот гитарист, вот я так стар, он тоже он же шикарно играет. Если он просто будет играть любые песни, то не будет ничего интересного. Ну да, хорошо играет. А вот реакции людей на вот это, и мы вместе с ним вроде как по ту сторону, мы то знаем, как он играет, и мы ждем эту реакцию. Вот на чем основаны эти видео. Поэтому вот... А все остальные там другие интонации, я уверена, он делает на своих концертах. Поэтому. Дмитрий Кравченко работает над интонацией 15 лет. Его фанаты ему все подсказывают. Трампа выпустили из тюрьмы. Вы, наверное, спали литургическим сном. Вы, наверное, заснули, когда его когда он пошел на суд, да? И проснулись, видимо, только сейчас. Вот вам объясняю. Его выпустили в этот же день. Не знаю, да. что с вами произошло, но что-то не так с вами. Да. Ну, вот Аннушка у нас спала. Как в сказке про спящую эту. Как ее там, спящая красавица. Примерно так. Ах. Ну, я вам говорю, что вы сп просто спали, видимо, литургическим сном, поэтому вы никаких новостей не видели. Я и то видела у вас в новостях, что говорили, Трамп в этот же день вышел и поехал домой. Ну, а вы не видели, я не знаю, что сказать вам. Так, Наталья и все в чате, привет вам всем. Привет. Почему вы никогда не делаете вечерний макияж? То есть темный карандаш, теня. Зачем? Я не хочу вечерний макияж. Я люблю нежный макияж, называемый чуть-чуть. Мне не нужен вечерний макияж. Потому что в моем возрасте с вечерним макияжем я буду выглядеть, ну, по меньшей мере, не очень прилично, мне кажется. У нас бессмертный полк отменили писали там же и писали где его посадили я не знаю кого посадили я не знаю девочки про кого чего говорят куда посадили кого когда зачем почему так Сколько у нас нас? 379 человек. Маловато сегодня у нас, девочки. Суббота. Суббота. Есть охота. Смотрю на себя, да, в экране. Я что-то такая совсем... Лицо у меня круглое, как вокзальные часы, простите. Ну что сделать? Ну вот сегодня у меня такое лицо. Надо, видимо, все-таки волосы распускать. А мы в Таиланде были? Нигде, девочки, не была. Ни в Таиланде, ни в Турции. Нигде не была вообще. Нигде. В Латвии была. Значит, проездом была в Голландии, если можно назвать, что я там была, да. А... Все. Ну, вот на той стороне планеты. Это все, где я была. Ну, ну, каких-то там городах была в России, поэтому Москва, Санкт-Петербург, наверное, все. Наташа, вы общаетесь с девушкой из Беларуси, которая пишет картины ртом. Ну, давно мы с ней не общались. Давно. Она же, как бы, сестра двоюродная Веры. Вот Вера, наверное, общается. Я пришла. Здравствуйте! Можете меня поздравить. Я теперь мастер восковой депиляции. О, вот видите, что у нас. Вероника Лайф. А вы подождите, а вы в Риге, в Риге, да? Почему-то думал сначала в Америке, да, помню. Вы в Латвии. Так, Наташа, не планируйте видео с Оксаной рецептом, да. Мы, мы планируем такое видео с Оксаной будет, да. Наталья, как у Буси? Хочу красавица очень. Ну все, Буси уже не рожает, уже 22 дня прошла, беж-бегала вчера как сумасшедшая, никаких детей у нас нет и не будет, поэтому вот так. Обманула она всех, Буся наша. на 23 дня даже не бывает. Я уже начала читать. Думаю, может быть, она перехаживает. Знаете, как мы, женщины, бывает, перехаживаем беременность. Думаю, ну, написать там от 18 до 22 дней. Может, 25, может быть. Нет, написано 22 дня. Это максимум вообще. Когда они рожают, обычно с 18 начинается. Поэтому не будет у нас никаких детей у Буси. Вот так. Сезон грядок начинается, народ прет, сажать, насеять. А в Европу первый раз поедете? Абсолютно первый раз. Первый раз. Да, никогда не была я нигде. Сразу из Рыбинска попала в Америку. А и все. Больше нигде. Так, закончился стрим у Кравченко. А я-то бегаю, теперь спокойно могу посидеть у вас. Наташа, еще раз. Большая благодарность за Диму Гену. Да. У нас резинки одинакового цвета. Я у Дочи одолжила. Вот видите, у меня тут еще одна резинка. Я могу ей еду тоже присобачить. Тоже, а то, что она у меня сидит? Вот пусть у меня вот так будет. Нет хомячок, хомячков где-то, таких хлопот меньше. Ну и да. У нас скоро он в гараже будет. Я уже купила опять себе червяков вот этих живых. Буду их подкармливать червячками, если что. А как вы относитесь к игре на баяне с песнями под него? Ну, мне нравится вот этот Арсланта, который он в ту же рулетку. Мне очень, он красиво играет очень, да. У него, по-моему, аккордеон там, а не баян. Вы про баян написали? Да, аккордеон у него. Очень красиво. Вообще, очень редко уже, кто играет на баяне, на аккордеоне. Это очень красиво. Тру -тру -тру -тру -тру -тру -тру -тру. К сожалению, день рождения только раз в году. тру тру тру тру тру А электробаян лучше всех. Ну, наверное, это уже для концертов. Чатов, лайки приветствуются, да, девочки? Лайки приветствуются. А у нас народу-то вообще 380 человек всего. Палькона перестала быть популярной. Не приходят больше ко мне. Никто не смотрит. Просмотры упали. Я все принимаю с благодарностью. Сколько есть, столько есть. Ничего страшного. Прошла моя пора популярности, так скажем. Стареть надо, как говорится, и принимать все, что... Все, что есть, то и спасибо. Наташа в бусе больше самца не будет вносить. Но ну, нет, наверное, нет. Дядю Славу с Максом Комица смотрите. Да, смотрю. Но вот с чебрашку смотрели, мне не понравился. Ну, просто обычный фильм для детей. Все. Ничего такого. Мне очень не понравилось там Яковля. Все это как-то переиграно. Ничего мне не понравилось там. Я даже не знаю, что мне там понравилось. Нет. Никак он меня, не, как говорится, не вставил, или как там говорят, этот фильм. Никак не задел. Никак. Ничего мне там не понравилось. Просто посмотрела для детей и подумала, ну для детей сойдет. И все. Там есть красивая песня Сивары, Да, и все. Наталья, не наговаривай к себе. Все идут и идут. Я недавно пришел. А, точно, Александр, ты же недавно. Ну вот, видишь, как... А вот, Саня, Саня, у меня с первых дней. У меня до сих пор еще есть люди, которые с первых дней со мной. Не смешите наши лайкосики, Наталья, вы передавая. Нат Наталья, не на так, не наговаривай на себя. Нет, я не наговариваю, я же знаю просто, я... Вы понимаете, когда 8 лет ты на ютюбе, ты же видишь, я же вижу когда у меня есть просмотры, когда у меня нет, когда я популярна, когда я нет. Все это я вижу, поэтому я же говорю, как есть, просто, что ж... что сваливать, сидеть на огороды. <свят> Ой, все, все копать пошли. Вы чего, если я сейчас напишу, что у нас дом затонул, или ураганом разнесло, все с огородов сразу прибегут, и будет, тысяч... там, я не знаю, сколько будет просмотров. Просто люди, как бы, ну, ничего интересного у них уже нет. Поэтому, да, я... это я-то осознаю абсолютно. Ванечка не планирует приехать в гости на каникулы. Да нет, пока никто не планирует, как бы. Нет. Я сама себя буду как-то неудобно чувствовать, на самом деле. Я его не знаю уже как ребенка. Я туда буду иногда приезжать, а так вот, чтобы у нас какое-то очень тесное общение у нас нет его. Поэтому. Я через Артема так все узнаю, он мне иногда звонит. Я Артему звоню, когда он там, мы сниму, Айван, привет, все такое. Я не думаю, что он даже себя будет хорошо чувствовать, приехав ко мне, потому что он меня не знает. Поэтому как-то вот, если уже там когда-то повзрослеет, приедет, слава Богу. Я абсолютно нормально вообще к этому отношусь. Я с Женей пришла, все понятно. Многие по первости начинают накручивать у себя, у тебя постоянка. Я не понимаю, что такое накручивать. Вот вы мне объясните, что такое накручивать. Вы имеете в виду накручивать подписчиков, что ли? Или накручивать у себя в голове? Вот это я не поняла. Потому что, когда я иногда читаю, что тот или иной блогер накручивает подписчиков, я не могу понять, это как вообще? Что это, как это накручивать подписчиков? Ну, ну что, у меня мясорубка есть. Я накручивать на ней буду? Или как? Как я буду накручивать? Если какими-то способами нелегальными, так YouTube сразу увидит. Он просто тебя забанит, и ты в жизни никогда не восстанешь ни, от, ни из какого пепла. Не, не, не превратишься в птицу Феникс. То есть даже если ты как-то там нелегальным способом одного человека себе под, подключишь, то YouTube это если увидит, все, тебе капец. Какой же нормальный блогер будет вообще, вообще даже рисковать вот этим, если под, накрученные подписчики, они все равно ничего тебе не дают. Бывает у людей, смотрю там полторы тысячи подписчиков, а видео вылетело, у него 20 миллионов на, на, на видео. Вот, вот это дает. А то, что там что там накручивать-то. Только если через мясорубку, фарш все накручивать можно. Прокомментирую. У нас миллионников уже сажать стали. А что я буду их комментировать? -то? Я их знать не знаю, поэтому мне и комментировать их не надо. Неудачный жених попался, вроде старался. Не говорил. Он развалился и лежал, поэтому и ничего и не получилось. Да нет, он, конечно, делал дела, но неважно. Родная кровь не водится. Даже если родственники часто не общаются, все равно зная, что это родной человек навсегда. Ну да, я знаю, как бы, но... И у меня все уже вот это вот прошло, когда я там плакала, переживала там. Но оно уже настолько все выгорело, прогорело. То есть он у меня есть, вот этот Ваня, и значит, если он захочет, приедет. Я ему сказала, если ты, ты захочешь, приезжай, уговаривать я тебя не буду. Он говорит, окей, все. Зачем я буду уговаривать, чтобы он приехал, и может, ему вообще тут не понравится. Правильно, у нас? У меня совершенно другие взгляды на жизнь, чем у американских детей. Вот, если бы я его воспитывала там с рождения, знаете, как нормальные бабушки. Но я не нормальная бабушка, видимо. У меня получилось вот так. Ну как получилось, так получилось. Поэтому я не знаю, что сказать. Смотрю, вас, вас очень лет пять. Тоже сейчас в саду. Видите, эмоции пропали. Все рассказала эмоционально. Теперь сижу вот такая. Слушайте, а мне так нравится вообще без бровей. Вот это вот. Без бровей, без ресниц. Просто голубые глаза. Такое белое лицо. Белые губы. О, белые зубы. Мне так очень нравится. Какой-то такой вот, как из, знаете, какой-то космический образ, прям кажется. Не знаю, вот прям. Ра так, грустненькая. Нет, не грустненькая. Только я сейчас попробую, знаете, что? Я попробую отключить свет. Так, погодите. Может, вот так будет лучше цвет, если я откручу. Так. О. Как Мадонна. Во-во-во. Так, теперь вот не хватает голубых глаз близко к камере. Так, сколько мы с вами? 78 минут? Видео, эфир ни о чем с маленькими эмоциями. Ну, хоть какие-то. Я, я всегда думаю, что если прямой эфир выходит, то надо как, какие-то эмоции дать людям. Что-то там поговорить, где-то покричать, где-то поругаться. Ну, в общем-то, это вот так. Почти Мона Лиза. <смех> угу. Видите, вот здесь вот немножко есть. Ну, а, как, а как без этих штук? Без этих штук не бывает. Потому что совсем даже у детей такие штуки есть. Это не мешки какие-то. Вот. Вот Александр, видите, оценил. Говорит, вот теперь настоящие голубые глаза. Я так понимаю, Александр, вас. вот так называется лысым пряником естественная правильно понимаешь Ого. мне конечно надо было очки надеть вот очки надеваешь и так хорошо читать ой воображулька ну как ну мужчина у меня тут тут сидит александр он может сказать почти меня влюблен поэтому конечно мне нужно воображать Выбражать стараться, чтобы он как-то меня не разлюбил. Поэтому вот я как-то вот то одену деночки то сниму, то хвостик поправлю, то вот руки так сделаю, то поулыбаюсь, то покричу. Ну вот как-то все вот привлекаю. Александр, вы где хоть живете, расскажите мне. Вы у меня, правда, не какой-то такой недавний подписчик. прям Он прям мой а, как вам сказать? Не фанат. А как еще можно назвать человека? Мой поклонник, вот. Где живет, не знаю. Смотрим вас, Линкольна Небраска. Любим вас. О, Небраски. Здравствуйте, Светлана. Будете в круизе, приезжайте в гости. Да как же мы в гости поедем с круиза-то? Нам на, не, на некоторое время останавливается корабль, и нам пять на корабль. Никакие гости. Нам не, нельзя, никакие гости. Вот, поэтому... Я показала, в каких городах мы останавливаемся. Если с какими-то подписчиками могу договориться, чтобы меня покатали где-то, нас покатали и привезли обратно, то с удовольствием, но может нет. Так, я однолюб. Когда мне кто-то нравится, это навсегда. Я из Екатеринбурга. Ну, мне нравится Урал, конечно. Ура Уральский говор обожаю. Мне кажется, если вы с там будете просто сидеть, смотреть в экран, я все равно буду смотреть вас. Я за эти годы уже как родные. За эти годы уже как родные. Спасибо. Радость моя, не успела на минутку к тебе, ничего страшного. Я уже вообще ухожу, потому что я давно уже сижу. Так, конечно, ты таких блогеров приводишь на свой канал, что мы от них не можем оторваться. Ксюша с рецептами, Дима со стихами, а еще, да, Наташа Карпинита, а еще у меня же было Александр фенинг -то недавно, тоже с таким же голосом поставленным. Вот, тоже ведь он был... Тоже интересный, но вот он почему-то ничего не снимает на свой канал. Поэтому вот как-то так и люди зашли и ушли, наверное. А я так бы на... Вс... А я бы просто так бы на вас смотрела, <с> видите, как девочки. Бывает. Еще раз показываю вам свое платье. Вот я в таком и платье. Вот, вот, вот, вот. А сзади у меня, а сзади у меня ничего нет. Сзади у меня, <с> сзади у меня ничего нет вообще. Поэтому вот так. Никаких цветочков сзади нет у меня. С Ваингой общаетесь. Кто такая Ваенга? Так. Оксана, почему перестала снимать? Ну, Оксана работа, она не успевает. Я вот тоже не успела, ни вчера, ни сегодня. Видите, у меня никаких видео нет. Оксана Почитак. Спасла голубая сегодня. Спасла голубя сегодня. Барахтался в бассейне. Достала мокрехоньки, уставший. Сейчас вот посадила обсыхать. Позитивно и полезно. Люблю вас, Наташа. обожулька а наша. Да. Все, девочки, наверное, я пошла. Спасибо вам за ваше время. Нас было немного, но мы все были в тельняшках. Вот так вот снимаю свое. Все, девочки, всем пока, мои дорогие. Было классно, было весело. Доброй ночи. Ну да, у вас ночь. Завтра у вас воскресенье, хорошего вам Выходных, хорошего вам воскресенья.